Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим персидский омлет кукуесацци. Для этого нам понадобится куриное яйцо, цукини, красный лук, мука пшеничная, разрыхлитель теста, орех мускатный, мята сушеная, сыр сливочный, соль, перец черный, масло растительное. Цукини и сыр натираем на средней терке. Лук нарезаем полукольцами. Цукини отжимаем и сливаем весь сок. Взбиваем яйца. До пенки. Далее добавляем муку. Далее добавляем соль, перец, раздрыхлитель и мускатный орех. Нашу сушеную мяту. Все хорошо перемешиваем. В получившуюся массу добавляем красный лук, цукини и сыр. Все перемешиваем. Выливаем нашу массу в форму для запекания. Накрываем форму крышкой. Отправляем на 10-15 минут при 180 градусах в духовку. Далее снимаем с формы крышку и запекаем до корочки. У нас получился вот такой вот замечательный омлет. Приятного аппетита!